Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости, новости, в которых буржуй наемному работнику эксплуататор, угнетатель и враг. Персональные сведения россиян стали в уходящем году чаще утекать через IT-специалистов, сообщают известия со ссылкой на соответствующие исследования. Газета отмечает, что пока число инцидентов невелико, менее 2%. Но по объему похищенной информации на этот канал может приходиться 25-30%. Как рассказал в газете технический директор DeviceLog Ашот Аганисян, практически все крупные банковские утечки последнего года объемом свыше 50 тысяч записей произошли не без участия IT-специалистов. В буржуазном мире, где все продается и покупается, на наших глазах образовывается еще одна неустранимая брешь, непосредственным образом грозящая всем россиянам, пользующимся электронными деньгами или предоставивших личную информацию многочисленной государственной или частной организации. Естественная убыль населения в 2019 году стала рекордно высокой за 11 лет, следует из подсчетов Ростата. Превышение числа умерших над числом ратившихся в мирное время составило свыше четверти миллиона человек за год. Ситуация настолько прискорбна, что даже приток мигрантов не смог компенсировать высокий уровень смертности. Какие бы указы или заклинания об обеспечении естественного роста численности населения не спускались сверху представителями буржуазной власти, когда больше половины населения страны сведены в каменный век, коим хватает денег только на еду и одежду, и не хватает на образование, лечение крыш над головой, элементарно заводить детей при этом в строе уже становится невозможно. По данным исследования РИА Рейтинг, у россиян на покупку продовольствия уходит чуть более 30% семейного бюджета. При составлении рейтинга эксперты опирались на данные государственных статистических служб, и 40 европейских государств, анализировались траты домохозяйств на питание, включая безалкогольные напитки, треть на еду, треть на оплату коммунальных платежей и кредитов, а оставшаяся треть на заплатки для рваных штанов. Вот и все распределение бюджета наемных работников в Российской Федерации. Товарищ, и как долго подобное положение дел будет тебя устраивать? Ростат рассчитал так называемый индекс Оливье то есть стоимость новогоднего салата в расчете на семью из четырех человек и средних цен на конец ноября. В этот раз Оливье обойдется россиянам на 4,6% дороже, чем год назад, опережая показатель инфляции на 1,5%. Как и всегда при буржуазном строе, цены растут с неумолимой скоростью, а заработные платы никак не могут угнаться за ними. И вот из-за таких тенденций салат из некоторых самых обычных и потребляемых нами продуктов становится все больше роскошью. В правительстве принято решение о включении дополнительных активов в госпрограмму приватизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Наталью Фоменко. В действующем плане приватизации на 2020-2022 год заложено полное прекращение участия государства в следующих предприятиях РУСГИДРА, СОВКОМФЛОТ, РОСТЕЛЕКОМ, ОЗК и РОССЕТИ. Частники продолжают загребать свои руки некогда государственные предприятия, что не сулит наемному работнику совершенно ничего хорошего. Ведь частному владельцу зачастую глубоко плевать на те и так немногочисленные законы, защищающие права трудящих. Товарищ, пока буржуазия еще не приватизировала тебя,